Поскажите, как избавиться от состояния, когда на душе скребут кошки, Что это совесть. Совесть скребет обычного человека. Совесть нужно покаяться, сказать. Те кому должна всем прощаю, никому не должна ничем не обязана. Если должны отдайте и не будет у вас никаких кошек на душе. Все в порядке.